Эта женщина проникает в него, словно вирус гриппа. Располагается в нем, как в своих хромах. Эта женщина в его мыслях, кошмарах, криках. В его клетках, бактериях, хромосомах. Эта женщина звучит в нем, как удары гонга. Как мелодия бури не умолкает. Эта женщина в нем растет быстрее ребенка Набирается силу, поднимается, расцветает Эта женщина больше любого предмета в мире Ближе матери, папы, сестры и брата Эта женщина не помещается в его квартире Но теряется в складках его халата Эта женщина плачет, скандалит, не разбирается в спорте Тратит деньги, ужасно готовит Эта женщина просто течет по его аорте Упаси ее, Боже, когда-нибудь остановиться.